всего в кино и прочее то есть ну, да но они покупают, они покупают да но мало потому что у них немного, немного денег ну, у них больше денег они покупают больше Просто они все молодые у них мало денег вот но есть клиенты еще такие это любимые клиенты их очень мало но я их очень люблю потому что покупают они сразу тысяч на пять могут купить вот. и они их абсолютно не интересуют если не знают что это, это качественно это дорого это вкусно она ну, женщина одна приходит нам пробовала кофе да кофе стоит там баночка тысячу рублей а, там что-то еще стоит там полторы там так не вот это мне вот это не вот это то есть я не вижу какой а человек я понимаю что есть дело может да. вы определить можете вот ну, я ну, 0, 0, 0 год, а даже в своей рекламе разделите рекламные кампании позиционируйте делайте одну рекламную кампанию для ваших предпринимателей которые все равно будут покупать и делать у вас какой-то оборот вторую рекламу нельзя. даже группу разница почему нельзя на двух стульях не сидишь вы да, делаете абсолютно анализы. Смотрите, с которой можно согрементировать. Смотрите, вопрос он такой. Вот есть, вот есть игру, да? А, Во-первых, Егор. Что? Вам все люди на свете нравятся? Переход. И вы всем нравитесь? Нет. Нет. Нет. Нет. То есть вам подбираются люди, которым вы нравитесь. Да? Вот этот виртуальный личность служит для этого компании. Вы не можете иметь два лица. Нет. Один вид, один магазин имеет одно лицо. Нюансы ну, да. могут быть разговором с аудиторией. Это да. Но Просто лицо кажется, одно. Если э, эта аудитория дамочек, не надо продавать вам им. Потому что они скорее поверят не вам. Да. А, это первое. Второе, это должна быть другая соцсеть. Не, не, там, не соцсеть другой ли носитель, не тот, который, не тот, по которому вы идете в мемышнику. Это должно быть ну, то есть, другое лицо, другая соцсеть и вообще другое позиционирование. То есть вы должны mm. по-другому подавать свой продукт. То есть -то вы добирает. изменить просто подачу. То есть, подачу вы видите, вы смотрите, да? вы смотрите, вы даже уже рассказали, вы анимешникам продаете, потому что они любят Японию, и им все равно есть лапшу быстрого питания, рамен, а тетеньки вы продаете натуральное кофе, да, то есть там, там будет здоровое питание продаваться, да, а я, тут вы продаете Японию, это я, вообще два разных кити, для разных я, я понимаю, но ну, в смысле, как я могу просто от одного магазина два лица, ну это как вообще будет смотреться? А вам не надо, смотреть, мне не и... надо анимацией будет видно, Вы просто создайте на Фейсбуке лицо, потому что там нужен эксперт, там вы продаем здоровое питание, вам мы какой-то образ жизни. Вы продаете Японию, но видите, как идица, в любом виде, через лицо, как раз. через группу, просто через Японию. Ну, а то